поднимем руки и прославим Его Скажем вместе мы и дороже всего Вечно живущий Святое Имя Твое Тобою дышит все Поднимем руки Поднимем руки и прославим Его это имя Твое, Тобою дышит все, ты Бог вечный, ты Бог вечный, со вселенной, открываешь красоту своей души, ты Бог жизни. Так Поднимем руки к Тебе Поднимем руки и прославим Его Скажем вместе мы, Ты дороже всего Вечно живущий, святым имя Твое Тобою дышит все Ты Бог мира и благодать, Иисус Ты Бог мира Открыл нам дорогу в небеса, Ты Бог сильный, славный Бог, ты исцеляешь сокрушенные сердца. Мы, ты дороже всего вечно живущий святое имя Твое тобою дышит сном поднимем руки и прославим Его скажем вместе мы ты дороже всего вечно живущий это имя твоё, же все. Великий Бог наш. Великий Господь, Великий Бог, Отец любви, В обеке Ты. Поднимем руки и прославим Его. Скажи вместе мы, Ты дороже всего, Вечно живущий, свято имя Твое дышит все. Поднимем руки и прославим Его, скажем вместе мы, и дороже всего. Вечно живущий, святое имя Твоё, тобою дышит все. Поднимем руки к небесам, И прославим Его Скажем если мы Ты дороже всего Вечно живущий Свято имя Твое Тобою дышит все Тобою дышит все, Господь Тобою дышит все Тобою дышит все Дышим все, тобою дышим все, Господь, мы дышим тобой, Иисус.